В моих консультациях родители спрашивают, как легко договориться с ребенком, каким принципам и правилам следовать. Я подозначаю несколько таких правил. Первое, надо научиться переключать внимание ребенка на себя. Ребенок не сидит и не ждет, когда же выполнить вашу просьбу. Он чем-то увлечен. Далее, всегда оговаривайте время исполнения. Обещает сделать и сделать какое-то время далеко не одно и то же. Будьте конкретны в своих посланиях. Если ваше послание можно исказить, будьте уверены, ребенок обязательно это сделает. Договаривайтесь с ребенком по ваших интересах, по его интересах. Ребенок не ваш раб, чтобы исполнять ваши поручения. Всегда говорите благодарность, потому что ребенок не готов исполнять ваши пожелания, но зато всегда готов вам помогать. Будьте благодарны. И, конечно же, договаривайтесь, как будет выглядеть его ответственность, если он вдруг не выполнит взятые на себя обязательства. Вот всего лишь несколько правил, следуя которым вы легко договоритесь со своими детьми. Договаривайтесь с детьми и будьте уверены вы в их будущем.